Новый Завет утверждает вполне однозначно, что дар иных языков, как и все другие духовные дары, дается не каждому верующему. Сдавая вопрос, все ли говорят иными языками, Павел подразумевает, что ответ на него такой же, как и на ответ на вопрос, все ли апостолы, заданный в предыдущем стихе, то есть отрицательный. Вся 12 глава первого послания Коринфянам, в которой он задает эти риторические вопросы, посвящена единству тела Мессии, которое Бог созидает своим Духом Святым посредством различных духовных даров и различных служений. Иначе говоря, если все верующие получат один и тот же духовный дар, то каким образом они смогут служить друг другу в других сферах жизни, не имеющих отношения к этому дару? Например, если в один прекрасный день все мы получим дары исцеления, то вскоре все у нас будут здоровы, как огурчики, мы начнем молиться друг за друга, и Бог э, и всех исцелит нас от всех болезней с помощью этих даров. Да? Но сможем ли мы назидать друг друга словом? Ведь среди нас не будет ни пророков, ни учителей, ни говорящих иными языками, ни толкующих иные языки. Так что, похоже, действительно, по логике Павла, иные языки даются не всем верующим э, в Ишу, не всем ученикам Ишу. Более радикальные харизматы и пятидесятники на это возражают, что иные языки, о которых тут идет речь у него, у Павла, это особый духовный дар, который правильнее было бы назвать «разные роды языков». Или разные виды языков. Это дар, говорят они, упоминается не только в нашем риторическом вопросе, который мы э, уже э, зачитывали, но также в начале главы в стихе 10. Иному, смотрите, иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению духов, иномы разные языки О, и иномы столкования языков. И вот они утверждают, что не нужно путать вот этот дар с теми иными языками, о которых Павел пишет в 14 главе того же первого послания к Коринфянам. Значит, в 12 и 14 главах они утверждают, говорится о разных дарах речевых. В чем же тогда различие между ними? Дар, говорят они, в котором написано, в, о котором написано в 14 главе, он предназначен в первую очередь для личного употребления в молитве и хвале Богу. А дар, упоминаемый в 12 главе, для публичного служения. И вот в то время, как личный язык утверждают наши друзья, дается личный молитвенный язык, дается всем верующим в результате крещения Святым Духом. Публичный язык, то есть это другой духовный дар, очень похожий с одной стороны, но все-таки другой, он дается действительно не всем, как Павел там в 12 главе, собственно, и пишет, когда он упоминает этот дар. Возникает вопрос, откуда же взялась такая интересная идея о личном молитвенном языке? Лично в том смысле, что он предназначен только для твоей личной духовной жизни. Очень хороший вопрос, по-моему. Давайте прочитаем 14 главу. И там мы увидим, что в ней, как и в 12 главе, речь идет о том, что использование духовных даров должно назидать тело Мессии. Тема абсолютно одна и та же. Но разница от 12 в том, что акцент делается в 14 главе не на тело Мессии вообще глобально, а на собрании вполне конкретной общины в городе Коринфе. Павел объясняет, что действие даров не должно превращать собрание а, в сбойще, которое посторонний человек, если он там окажется, примет за сумасшедший дом. Но, естественно, вот представьте себе, все одновременно говорят на иных языках. Вместо того, чтобы делать это, как он пишет, по очереди, и обязательно чередовать высказывания на иных языках с истолкованием того, что говорится на этих языках. Зачем? Чтобы люди понимали, что Бог им говорит. Обратите внимание, что Бог говорит другим людям. Не человек сам себе говорит на ином языке, а что Бог через него говорит другому. Очевидно, одна из проблем коринфской общины была беспорядок на богослужении, в использовании даров. В 14 же главе Павел говорит, что говорение на ином языке является знамением для неверующих, которые могут прийти на собрание общины. В общем, основной акцент он делает и в этой главе, так же, как и в 12 на использование дара языков во благо другим людям. При этом он не отрицает того, что говорение на ином языке назидает также и до уговорящего. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь, общину, пишет он. И лишь однажды, обратите внимание, всего один раз он называет речь на ином языке молитвой. Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Говорение на ином языке, пишет Павел, требует участия духа, а не ума. Назидается во, во время этого говорения дух молящегося, в этом личная польза от этого дара. И, вероятно, по этой причине он сам активно пользовался этим даром. Он пишет «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Он призывает не запрещать использовать этот дар, и даже пишет такую фразу, ⁇ желаю, чтобы все вы говорили языками ⁇ Однако тут же он добавляет ⁇ Но лучше, чтобы вы, в том числе, лучше, чтобы вы пророчествовали ⁇ Итак, если бы вы сказали Павлу, вот себе на секундочку личную встречу с ним, и вы ему задаете такой вопрос. Слушай, брат Павел, вот Бог предлагает нам выбрать один духовный дар, который все мы без исключения сможем получить. Что выбирать? Подскажи. Я представляю себе, что на это Павел бы ответил так. ну, Во-первых, я вам уже сказал, что одинаковый дар Бог всем не даст. Почему? Уже было объяснено. Да? Но если бы он имел такой дар, который готов дать всем, я бы вам посоветовал выберите пророчество. Почему пророчество? Почему не языки? Именно с дара пророчества Павел вообще начинает эту главу 14. -ю. «Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы что? Говорить на языках? Нет. Особенно о том, чтобы пророчествовать». Пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Пятый стих. В чем же превосходство пророчествующего перед тем, кто говорит языками? В том, что пророчествующий говорит на понятном людям языке. Дар пророчеству не требует параллельного использования какого-то еще дара в дополнении к нему, как требует дар иных языков, потому что на языки непонятны, поэтому нужен дар истолкования. Итак, в 14 главе Павел учит об использовании дара языков на собрании общины. И во всей главе нет ни малейшего намека на то, что обсуждаемый в ней дар Бог дает всем верующим. Павел пишет, что те, у кого есть этот дар, должны молиться так еще об одном даре, о даре истолкования языков, который действует в тандеме с самими языками. Говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолковании. То есть обладание этим даром, даром языков, накладывают на верующего некое дополнительное обязательство за его правильное использование в общине. И кроме того, комментаторы пишут, что греческие термины, которые Павел использует в 14 главе, говоря об ином языке, совершенно не отличаются от тех, что он употребляет в 12, говоря о языках, так сказать, разного рода. О каких же языках там он говорит? О каких разного рода языки? Ну, вероятно, человеческих и об ангельских. То есть это действительно разные вещи, человек-ангел, языки людей, языки ангелов. О возможности говорения на таких э, языках ангельских Павел э, упоминает в 13 главе, в начале 13 главы. В общем, никаких реальных оснований говорить о том, что в 12 главе речь идет о каком-то другом духовном даре, который дается не всем. Похоже, нет таких оснований. Ну а значит, соответственно, нет и никакого контраргумента. Ну что ж, если дар иных языков предназначен не всем, то уревнительный языков возникает трудность. Если не иные языки, то что же тогда является доказательством крещения верующего Святым Духом? Как же определить, кто крещен Духом, а кто нет? Что будет нашей лакмусовой бумажкой для определения подлинности духовного крещения? И нужна ли нам вообще такая бумажка? Если да, то зачем? Попробуем ответить на эти вопросы в следующей программе. Спасибо. Шалом.